Всем привет! В эфире «Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошло заседание международного жюри по присуждению медалей и премии имени Лобачевского. КФУ посетила делегация фонда Ханса Зайделя. В университетской клинике Казанского университета провели еще одну успешную операцию. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров завершил визит в Таджикистан. Ранее мы уже говорили о первых итогах визита. Еще целый ряд встреч и переговоров прошли 2 и 3 сентября. Так, например, в эти дни состоялся визит в школу Гульчани Марифата, в ходе которого говорилось о возможности организации летних и зимних школ для детей из Таджикистана на базе лицеев КФУ, их участие в профильных предметных олимпиадах, проводимых университетом. Также плодотворная встреча состоялась с главой Сагдийской области, в ходе которой были подняты вопросы, связанные с расширением сотрудничества КФУ с образовательными и медицинскими учреждениями Сагдийской области. По итогам переговоров было принято решение разработать дорожную карту по работе в данном регионе с привлечением всех заинтересованных учреждений. А теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете прошло заседание международного жюри по присуждению медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. А затем перед присутствующими был объявлен лауреат медалей и премии имени Лобачевского в шоу-роме КФУ. О том, кто был удостоен награды, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова.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 с восьми выдающихся работ мы должны выбрать одного. Ну, это одну работу. Это ясно, что трудные и весьма ответственные задачи. Медали премии носят имя Николая Лобачевского, великого русского математика, основателя НИФК геометрии, ректора Казанского университета. Всего на участие в конкурсе подали заявки 21 человек. Некоторые кандидатуры были отсеяны ввиду того, что их работы были представлены не по правилам. В итоге осталось восемь номинантов на премию. У человека, у которого я бы хотела видеть эту премию, Должно быть, во-первых, его исследования должны быть достаточно актуальными. И мне казалось бы, что это должны быть результаты, полученные ну, в какой-то обозримой срок, а не, скажем, там 50 или 60 лет назад. Необходима была некая междисциплинарность исследований. Объявление лауреата медали и премии имени Лобачевского прошло в шоуруме Казанского Федерального Университета. Медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Награда, присуждаемая Казанским Федеральным Университетом в целях поощрения ученых за научные труды, научное открытие и изобретение, имеющие важное значение для науки и практики. В области фундаментальной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 частик пространства, как они связаны друг с другом, как их можно склеивать. Заявки на участие в конкурсе на соискание медалей и премии имени Лобачевского принимались до 30 июня 2019 года. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетила делегация фонда Ханса Зайделя. Гости посетили музей истории КФУ и ленинскую аудиторию. Более подробно смотрите далее. Mm. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация фонда Ханса Зайделя, возглавил которую министр Баварии по делам федерализма в отставке профессор Урсула Менли. Свое знакомство гости начали с музея истории КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета, рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Гости с интересом прослушали экскурсию и познакомились с основными вехами высшего образования в Казани и узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета. Также члены делегации побывали в Ленинской аудитории. В ходе встречи стороны наметили возможные перспективы сотрудничества, в частности в области российско-германских исследований. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. Университетская клиника Казанского федерального университета обладает огромными инновационными возможностями в оперативном лечении. Пациент обратился в клинику с симптомами желтухи, но врачи сразу же выявили другой верный диагноз. Более подробно смотрите далее. В университетской клинике Казанского федерального университета осуществляются любые виды эндоскопических вмешательств, которые только существуют в мире. Одна из них – это эндоскопическая папилосфинктеронтомия. Операция производится при патологии большого доуденального сосочка двенадцатиперстной кишки, куда открываются протоки поджелудочной железы и протоки желчеводящих путей. Методика сама заключается в том, что, значит, Дуаденоскопом через ротовую полость мы э, проходим в 12-перстную кишку, э, под визуальным контролем находим значит, большой додональный сосочек. Вот. Э, все это значит, еще сопровождается рентгенологическим методом. То есть, э, значит, найдя этот большой дудональный сосочек, мы проходим его катетером вот, и вводим туда контрастное вещество. Визуально мы можем оценить, значит, какая патология у данного пациента. Да? Либо это стеноз, папилостеноз, сужение, вот, либо это значит, наличие камней в желчеводячих путях. Симптоматикой заболевания является болевой синдром, а также пожелтение кожных покровов. Именно с такими жалобами в университетскую клинику обратился Юрий Шугаев, к которому и была предложена эндоскопическая папилосфинктеротомия. Я даже не знал, что это такое. И даже мне жена говорит... Это, слушай, ты говоришь, я говорю, нет, в зеркало смотри, я говорю, загар, я говорю, это я говорю, загар. Потом через день-два она мне опять сказала, я говорю, да нет, а потом что-то пришел на работу, глаза как-то сделали, смотри, у меня желтый, вот тут я уже понял, что я влип. Тогда, когда меня направили, направили, вот здесь меня положили, и потом уже вот мне предложили такую операцию. Я, правда, в ней ни разу не слышал переспросил, ну, ничего, страшного, два-три раза в день мы говорит, делаем. Ну, я согласился. Вот. Эндоскопическая папилосфектротомия относится к малоинвазивным операциям, которые обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для этой же цели открытые операции. Отличие эндоскопической папилосфинктеротомии, я уже говорил, что это малоинвазивное вмешательство. Есть другие значит, хирургические типы вмешательства, это значит, открытая лапаротомия, либо это лапароскопия да, тоже. Вот. Но здесь восстановительный период пациента гораздо меньше, чем после полостных операций. Вот. У нас пациенты обычно выписываются на пятые, на шестые сутки после оперативного лечения. В университетской клинике Казанского федерального университета такого рода операции проводят ежедневно, благодаря высококлассному экспертному оборудованию и наличию высококвалифицированных кадров. Прошла сама операция хорошо, легко. Меня тщательно хирург проверяет. проверяет Болезни никаких. ощущений спрашивать боли. Никакой боли нет, не чувствую. Даже вот сейчас стою, не чувствую. Лилия Талипова, Диана Шилова, Тимур Табаров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!